Всем привет дорогие партнеры! Решил записать вам видео э, на доске порисовать как же строится этот бизнес самая главная задача сама суть что нужно конкретно делать посмотрите, вот когда вы подписываете человека с пакетом э, ваша следующая задача помочь этому человеку чтобы он подписал Два человека, которые приобрели регистрационные пакеты. Следующая задача. Помочь э, этим партнерам, чтобы эти партнеры подписали по два. То есть помочь вашему партнеру, которого вы спонсировали, вот вы, которого вы спонсировали, помочь сделать два специалиста в его команде. Вот когда вы сделаете эту работу, тогда вашу команду прибудет, посчитать: вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек, которые, а, купят продукт для себя, кто-то будет потребителем, кто-то будет заниматься продажами, кто-то будет строить сеть потребителей, и из этой семерки, Хотя бы если один человек останется в бизнесе, это уже хорошо. Значит, вы не зря привели этого партнера. Дальше. Если идти еще глубже, тогда вы можете помочь. Вот, допустим, второй человек, вот он пришел в бизнес, вот он двоих пригласил. И ваша задача помочь, чтобы этот человек тоже имел два специалиста. Третий человек, вот смотрите, третий, у него есть два партнера, помочь ему, чтобы у него тоже стало два специалиста. Понимаете, нужно строить. Мы строим сеть потребителей. Сетевики, это, как и строители, строят, строят сеть. Плетут сеть не просто подписал человека и бросил. Я в свое время работал... Э вот таким образом я подписал партнера видно да второго подписал они купили пакеты третьего четвертого пятого шестого и я очень много людей подписывал очень много я подписывал и я думал что они все такие же точно как и я разберутся зайдут в бизнес посмотрят тренинги и пойдут подписывать людей. Нет, оказывается, нужно взять каждого партнера, допустим, этого, и помочь ему стать специалистом. Это первое. В течение семи дней нужно помочь ему стать специалистом. 7 дней, вот, семь дней он специалист. Дальше в течение месяца вы ставите задачу, чтобы человек стал не фри или поднимался в статусе. Месяц-два ставьте задачу. Но очень важно, чтобы помочь этому человеку, чтобы у этих двух тоже были партнеры. Вот эта семерка заветная и будет делать вам бизнес. Эта ветка будет давать вам всегда баллы. Если просто подписывать людей самостоятельно, вам придется очень долго и нудно работать самому. Наша цель, пассивный доход, наша цель запускать дубликацию, чтобы люди наш дублицировали, покупали продукцию и смогли дублицировать своих людей. Смотрите дальше. Вот. Неважно в какой глубине у вас появился лидер, вы ему помогаете делать семерку. Появился у вас в пятом поколении человек, вы помогли ему сделать вот эту фигуру. Вот такой бизнес. А не нужно подписывать много людей. Гораздо лучше сделать здесь глубину, чтобы люди здесь работали. Большая группа людей. И они могли вас дублицировать. А вы набирайте в команду новых людей. И открывайте им видение, чтобы они... Вот эту работу, вот эту работу, 7 человек должны делать. Смотрите, вот это вы. Вы подписали одного человека с вами должен, ты смотришь это видео, с вами должен работать ваш спонсор, ваш спонсор, вашестоящий. Еще один спонсор, еще один спонсор. Вот эти три человека ключевые над вами, они готовы вам помогать с этим человеком, с этим человеком, с этим человеком и с этим. И вот когда вы дружно все вместе накинулись на вот этого человека, и помогли ему, вот эти все люди и вы помогли сделать вот эту работу. Семь человек, вот смотрите, семь человек. Привели партнера в бизнес, подписали по одному. Он стал специалистом и этим двум партнерам помогли стать специалистом. Вот тогда будет бизнес работать в глубину. Тогда у вас будет количество циклов. Вы будете ставить задачи. У вас будут образовываться лидеры, вы будете их видеть, и у вас люди будут и расти в статусе, у вас люди будут и зарабатывать э, деньги по маркетингу, выполнять промоушен. Вот так строится бизнес. Тот, у кого есть желание, вы обращайтесь ко мне, Мы, э, если у вас есть горячие люди, которые хотят строить этот бизнес и зарабатывать, давайте вместе возьмемся и вместе сделаем этот бизнес.